Всем привет! Меня зовут Никита Кузнецов, вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом выпуске я хотел бы рассказать о типичных ошибках, которые делают любители при выполнении топ-спина справа. И, конечно, как я обещал ранее, в конце этого видео я подведу итоги розыгрыша двух накладок. В выполнении топ-спина справа любители чаще всего выполняют ошибки следующего характера. Я для себя пометил пять моментов. Первое. Это при выполнении топ-спина рука уходит далеко за голову. То есть вот такое движение. Почему? Это неправильно. Во-первых, вы тратите достаточно большое количество времени, потому что вы уводите руку за голову и потом долго ее возвращаете в исходную позицию, тем самым время, затраченное на выполнение данного элемента, будет гораздо больше. Соответственно, вы не сможете выполнить более быстрый топс. Вторая ошибка, которую чаще всего допускают любители, это отклонение корпуса назад и рука поднимается вверх. Данная ошибка грозит тем, что вся ваша энергия и вся ваша скорость и мощь, которую вы вкладываете в мяч, просто будет тратиться пустую, потому что вся масса тела будет отклоняться назад. Третья ошибка – это выкручивание кисти при выполнении топ-спина. В идеале, как вы знаете, надо по мячу играть сбоку. Но некоторые любители выполняют это таким образом, выкручивая кисть, и, соответственно, мяч, вместо того, чтобы лететь в правую зону и далее уходить в бок, он попадает либо в центр стола, либо начинает раскручиваться и вообще уходит в левую зону. Соответственно, у вас не получится точно выполнить этот элемент и сыграть именно в то место, в которое вы задумали. Четвертая ошибка, которую допускают любители, это поднимается локоть вверх при э, таком исполнении топ спина также падает скорость также падает чувство мяча пятый э, очень важный момент это конечно постановка ног при э, данном элементе на видео вы можете посмотреть как правая нога выходит вперед тем самым при выполнении элемента нога выходит вперед и вы уже не сможете сдвинуться максимально быстро там в левый или в правый угол если возникнет какая-то игровая ситуация конечно многие могут сказать что в современном настольном теннисе правая нога сейчас стоит практически наравне с левой да я согласен но все-таки при выполнении базового начального элемента надо придерживаться классической техники и левая нога чуть-чуть должна выходить вперед потом уже при более высоком уровне вашей игры ноги у вас уже автоматически будут стоять так чтобы было удобно выполнять данное упражнение. для тех кто находится в городе москва и хочет потренироваться непосредственно со мной вы можете перейти вот на этот сайт и ознакомиться со всей информацией и теперь я хотел бы подвести итоги розыгрыша победителем стал пользователь под ником makamu 123 поздравляю вас и для того, чтобы вы могли получить свой приз, напишите, пожалуйста, мне либо в социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, либо можете оставить комментарий под этим видео на моем канале. Также, кто знает еще какие-то распространенные ошибки при выполнении топ спина справа, обязательно пишите комментарии под этим видео, мы разберем их подробно и обсудим. Всем пока, на связи был Никита Кузнецов, до новых встреч!